Облочка. Крутятся огромные планеты, Далеко раскиданы в пространстве Чтобы уловить немного света. Крутятся планеты словно в И кивают, подавая знаки, Ночь, одна и верная подруга, где них господин один во мраке, земля, земля и спите, вы не спите, еще не спите, ни тем смотрите, смотрите, исчезает вы. Любите, любите, а я как-нибудь... Мне не жаль гигантских исполинов, Каменистый берег их пустой. Ты, кто так далек, сам в том повинен, Так мы с тобою, как планеты, Далеко проносимся Смотрите, смотрите, исчезает млечный путь. Ребята, я вас очень рада видеть Спасибо большое, что пришли и попали чудом на этот канал И вот знакомство с вами Началось с такой удивительной песни Я тебе не верю Она замечательная, очень космическая Обожаю космос, тему эту И все песни, которые связаны с этим Земля Я.